Ребята, я перестала ходить на гимнастику, но я не хочу, чтобы моя растяжка стала плохой. Я решила заниматься дома. Давайте со мной. Перед растяжкой не забудьте хорошенько размяться. Первая разминка у нас столб. Ребята, а вы когда-нибудь занимались гимнастикой? Мне очень интересно взять. Напишите нам в комментарии. Ты прыжки на месте. Для сегодняшней растяжки нам понадобится лента с петлями. Первый упражнение. Продеваем ленту на ногу. На, четыре, на четверку или на пятерку. Потом так. поехала и раз и два и еще разочек и раз выпрямляешь колено до конца и два и так 10 повторений ну прогнись сюда назад головку и руки надо постараться Назад выпрямить вместе с резиной. Выпрямляй резину. Вытягивай ее. И на другую ножку давай попробуем. Вставай на колено. и разъезжаешься, раз, руки выпрямляю. вот туда, назад, поднимай, поднимай выше, надо резину немножко поднять, и два, Давай, твоя задача положить бедро в пол, задние ноги, а руки просто выпрямить, ну клади, клади, клади, Давай сейчас подтянем твой животик. Вдевай в две петельки ноги центральные. И, и ложись на живот. Так, и беру эти петельки. Да, крайне хватаешь. И, и. Я не лечь. Ложись. Так по диагональке Ну давай Руки назад И легла Вот, и теперь поднимаешь Не ноги, а корпус Корпус поднимай вверх Давай, давай Хорошо поднимай Мне надо как-то ходить За другие петельки Зачем? Нет Первого. Вот, поднимай, поднимай себя вверх. Вот. На, вот. И теперь потихоньку ноги выпрямляй в пол. А руки оставь прямые. Вот, давай еще раз. Согни ножки, подними руки вверх. Выпрями локти, выпрями. А Тянутся? Животик тянется. Очень. Давай. Особенно. Вот эти частички мне еще тоже тянутся. Плечи? Да. Угу, хорошо. Ну, давай пробуй еще. Выпрямляй. Носки натяни, носочки натяни. <гас> вот, давай, давай, давай. Давай, я опять согнула. Натяни носочки. Вил, ты можешь красиво лицо-то сделать? Вот. Теперь потихоньку положи бедра на пол. Все. Можно коленки до конца не упрямлять. Вот. Видишь? Тянется. Ну Вот если потихонечку делать, тогда уже и потом уже сложишься. Не обязательно сразу складываться пополам. Правильно? Да. Последний разочек. Следующее упражнение. Натяни носочки и потихоньку клади. Потихонечку клади. Следующее упражнение. Выпрямить руки полностью вперед. И ногу в прямую сделать. Сильно-сильно. Вытяни колено. Сильней. Ой. Теперь прямые руки и ножки одновременно поднимаем вверх. Одну ножку. Раз. И опускаешь. И раз. Два. И раз Теперь надо тебе петельку немножко перехватить. Тебе, мне кажется, легко это делать за крайнюю петельку, разве? Не, не слишком легко? Это как ну ты держишь сейчас за крайнюю. Ну, а что здесь, за двоечку возьмись. Так, теперь поперечный. И мы будем катать мячик, не до конца сгибать его. Натяни нос, носочки и потихоньку сгибай. Ставь на стопу. Раз. И другую ногу. Ставь на стопу. На стопу должна поставить пальцами до пола. Вот так. Два. Раз. Два. Колено смотрит вверх, а не вперед. Угу. И раз. Нет, стопой. Вот. Руки спереди сделай. Вот ставь, ставь пальцами до пола касайся. Еще два. Нет, ты должна сначала согнуть, выпрямить, потом только другая нога. Одновременно двумя ножками. Ну, ставь стопу на пол полностью. Коленки вверх. Ставь, ставь, пальцы прижимай. Вот. Коленочки вверх смотрят. Угу. И последний разочек. Пальчики поставь к полу, прижми. Следующее упражнение. Убираем. Под бедро блок и резину. Учимся выжимать колени. Давай сначала не поднимай ногу, просто поднимай пятку от пола. Натяни носочек. Только выворотно надо учиться. Пятка вверх. Раз и держи прямую. Подержи подольше. Ну а спину выпрями немного. Руку в сторону. Второй рукой мы держим резину. Раз. Два. Три. Четыре.